Фу. Прохладились немного. Ну что, друзья? Опять новые песни, как всегда. Итак, поехали! Отшумела середина уже лета, И июля половина позади. Месяц сколько все летит уже спета, сколько песен еще будет впереди. Слать воды уже слеплеет, с каждым разом. Сочных трав похоже цвет уже не то. Летний день все отступает с каждым часом. Подлиннее ночь лета настает. Середина лета нашего июля Разделилась с ума Только утро зорьку мерезна целует, Пробещая восход солнца и сам. Зачастую по утрам свежие розы Ласточки скоро отправятся, алё И совсем почти нигде дожди и грозы И кукушкам чаще мы редко поём Ветерок усилит к прохладу Отшатнулась лето, знойная жара. Середина лета, а в награду Очаровывает красотой пока. Середина лета, наша Трансольт вас искал убили вас Share the soul,